Всем привет! Сказанное в данном ролике является личные фантазии автора не имеет отношения к реальности. Автор никого не оскорбляет и ни к чему не призывает. Загадка матриц. Целый канал, целый канал пишет левой рукой и по отношению к тому, кто пишет, наоборот, задом наперед. Когда уже дошло, почему? Знаете, ну было смешно очень. Но до этого был мистический ужас. Матрица наступает. Валера Крымский прав. Надеюсь, не надо говорить разгадку. Еще одна головоломка. Вот этот образ. Позже мы обсудим нового исполнителя Джасмин Бин. Она появилась относительно недавно в Ютубе. Джасмин Бин и вот этот вот образ. Что бы он означал? На голубом фоне много глаз. Химическая свадьба христиана Розенкрейца в 1459 году. Рассказчик, то есть христиан Розенкрейц описывает, как в ожидании Пасхи он чувствует, как сотрясается от бури его дом и даже холм, на котором он стоит. Ему является восхитительная дева. В небесно-голубом одеянии усеянном золотыми звездами два символ, с красивыми крыльями три, со множеством глаз четыре. Четыре. Вот здесь все четыре вместе. Со множеством глаз. У кого еще было множество глаз, красивые крылья по шесть, только отсутствуют еще вот эти два символа. А это же, как-никак, четыре евангельских животных. Это они, исполненные очей, и не знают покоя ни днем, ни ночью. Кто пытался читать «Апокалипсис» до времени, когда мы начали разгадывать аллегории, кто пытался его читать тогда, когда думал, что его надо понимать буквально. «Со мной так было». Я считала, что Царствие Небесное — это отдельное пространство, а космос — отдельное. Так что мое впечатление даже от вот этого фрагмента, вот кто пытается буквально понимать это состояние «ой», эта книга просто «ой», «ой», «ой». И когда уже я начала слышать вот эти версии про то, что есть параллель с девой, которая на небе явилась явилась на небе жена и так далее у меня было крайнее возмущение потому что я же считала, что мы в школе, все-таки они на войне то есть мне никто не предоставил телескопы, все вот эти вещи я что должна была на небо смотреть спрашивала я да, так бывает я вообще человек, который в детстве верил в обе версии космоса, что... То есть я допускала, что небо это купол, к которому прибили звезды. Потом было смешно это вспоминать, как я сочетала одно с другим. Но сейчас подряд, подряд. И фильмы тоже. Далее, вот, а вот на синем фоне золотые звезды. И можно сказать, исполненная чей? Богиня Нуб. Вообще в данных легендах следует рассматривать эту историю как природу. Хотя у событий есть авторы, и, возможно, планеты живые и так далее. И космос, кем-то создан, возможно, он живой. Но в данном случае это все-таки наша физика. Богиня Нуб и Геп были всегда вместе неразлучные, но однажды они подрались, потому что богиня Нуб рождала звезды и их поедала. Звезды это ее дети. Геп возмутился, Геп бог земли, он возмутился, что ты их поедаешь как свинья. Перестань поедать звезды. И тогда Ра-Бог Солнца отделил их один от другого и между ними поставил Шу, чтобы они больше не ссорились. Простая логика достраивает, что Шу должен быть бы кем? Атмосферой между космосом и Землей. И дальше открываем легенды. Да, Шу-Бог воздуха и света солнечного атмосфера. Такая вот атмосферная буквально легенда. Ну и дальше, кто такая девочка, которая знает такие символы, или она их не знает? Я порой задаюсь вопросом. Она начала свою карьеру в 17 лет, в 19-м году. Она дочь двух музыкантов, мама барабанщица, папа гитарист, в таком же стиле, только не так креативно, а не под свою эпоху они э, общались вот с той элитной тусовкой, то есть имели туда доступ. Но, очевидно, мы о них знаем только благодаря их дочери, то есть они яркого успеха не достигли. Я задаюсь вопросом, сама ли она действительно э, захотела, будучи частью этого мира музыкального, сама ли она поставила такую цель рвать когти вот буквально настолько, из себя выходить, они с подругой создают эти клипы. Это ее ли личное желание карьеры такой отчаянной, или ее просто их специфическая среда к этому подвела раньше. Вот ее ранняя работа, самая первая. Я сейчас уже не говорю очевидные вещи, как это называется. Демонизм. Первая ее работа, можно сказать, что она бюджетная. Тут всего две сцены, одна в комнате, одна вот в лесочке. И все-таки сделать такую маску, и откуда у них такие знания. Ведь с собаковидной расой ассоциируют, где мы находим на иконах буквально христианских, мы находим Христофора Колумба такого вида разумеется, Анубис и другие боги, похожие на него, но с другими именами и другими историями. Одноглазый символизм, розовые игрушки. Данный персонаж, скорее, является аллегорией дружбы разных рас. Там собачья и атланты. А Точнее, я не знаю, атланты или нет, это из-за Тота -то Атланта. Лебедянская политика, в общем. Это ее первый клип, который набрал 3,5 миллиона просмотра. Спустя всего лишь небольшое время она начинает уже снимать такие клипы, как, как текущие. Ну, жемчуг, жемчуг, нить, жемчуга переводится как звезда Альнилам. Там лошадь, конская голова, тоже в созвезде Ориона. То есть это все пояс Ориона. И Альнилам, и туманность конская голова. Тут где-то конь был. Тут был конь. Голубь не поняла, что тут с голубем. Он вылетает. Полностью белый парень, а вот конь. Леон с 11 Пишите свои мысли. Белая машина на прицепе у белого коня. Тоже пока нет идей. Потом быть может мелькнет. Вот она выходит из роскошного лимузина. Дальше этот парень гуляет, они его, так сказать. Ну и затем. Комментарии не требуются. Одноглазый символизм, красные горящие глаза. Ошейник. А отметки на шее ⁇ это символы Сатана. Волосы цвета пурпура. Я задаюсь вопросом. Вот ей 17, и она уже ну, 17-18. То есть здесь очень много... Как знание той истории и тех символов. Это вот такие, как она снимают сами действительно или им прописывают такие сценарии. Что за черно-белые персонажи в этой истории, не берусь пока ничего откомментировать. Это одна и та же история, которую все время вот так и катают. Это то базовое, что они знают. Я задаюсь вопросом политических клипов, пока что я у нее не видела. Может, это уже следующий уровень, так сказать, посвящения. Вот они садятся за стол и недвусмысленно питаются. У Леди Гаги на эту тему такой густой клип. «Война на Орионе». Это либо ее личный опыт, либо ей уже помогают даже стилисты, Символ козлика черно-белые черно это посвященные их символ козлик бафомет есть слух от, от интуитивных людей, что его убили пол проигрыш как на пол шестого и клиника для собака у нее козлик дальше вот над этим клипом я буду продолжать еще думать здесь она Здесь она уже, как можно сказать, как леди Гага. Здесь все качественнее она выглядит. Ей проработали мейкап. Две собаки со связанными мордами на цепи. Никуда не могут двигаться. Собака в белых перчатках. Ее персонаж в белых перчатках. У нее самой опять-таки собачья морда. Это стиль ее канала, можно сказать. Очень жуткий клип. С лапами этими. С точки зрения истории космоса, я не берусь даже расшифровать, почему здесь собаки и так много собак. На небе, причем обратите внимание, гончие псы, созвездия большого пса, созвездия малого пса, интуитивные, один источник говорит, что они рептильные тоже, псиглавцы, они присутствуют на христианских даже изображениях. Иконах с собаками ассоциирован Плутон почему-то. О чем именно речь в данном случае? Пока что продолжаю наблюдать. Выход для кого-то тут выход. Выход для собаки. Молодые исполнители, впечатление, что они действительно уже соревну, соревнуются на, на следующих топовых, как Леди Гага. Кому-то из них повезет, сейчас очень много таких ультракреативных, кому-то из них, возможно, повезет, и он станет самым-самым. Все остальные так и останутся малоизвестными. И вот максимум старания мы увидим. Тот же, кто выйдет на самую вершину, он будет абсолютно известным в своей стране и, возможно, за ее пределами. Каковы шансы конкретно у этой певицы на такую максимальную роль, на такой успех? Будем наблюдать. Как знать, если в соревновании за вот этот уровень успеха все равно сыграет роль родословная? и иерархия кстати вот у нее переходящие символы от собачья морда собачья тема и у нее же опять таки эта тема с небом вот это оно у нее есть ее стиль канала пишите комментарии ставьте лайк и до новых встреч